привет ребят на связи снова я виктор бондолет основатель этой маркетинговой системы Business Chance, один из лидеров и основателей разумного сообщества ири и сегодня я хотел бы поговорить с вами с вами о методике поиска и вовлечения новых партнеров в бизнес так как мы сейчас находимся в разделе бизнеса, именно который связан офлайн на земле, значит мы и будем как бы больше отталкиваться на систему офлайн. То есть вы должны понимать, для того, чтобы наш бизнес был гармоничным, у нас должно быть соотношение 50% на 50%. То есть 50% вы должны строить бизнес на земле, 50% должен быть у вас в интернете. Потому что исключая то либо другое, вы теряете определенный рынок потенциальных ваших клиентов. И безусловно и тот и другой способ очень комфортный. То есть... Если вы увидите потенциал, если вы увидите жилку и вы будете относиться к этому как к игре, у вас будет все круто, у вас будет все замечательно. И что значит, например, строить бизнес офлайн? Это встречи проводить, список знакомых, презентации делать, мероприятия, мастер-классы, холодные контакты и так далее. Если же брать методику поиска и вовлечения новых партнеров, то мы должны обязательно прийти к базе. Что такое база, что такое основа в сетевом бизнесе, в сетевом маркетинге? Это же, конечно, список знакомых. Вам необходимо составить список знакомых и по возможности начинать его обрабатывать. Я не буду сторонником, как и 90% всех наставников и как спонсоров и лидеров в MLM бизнесах говорить, что на списке знакомых нужно строить бизнес. Список знакомых – это потенциальные. Вот берете родственников, записали соседей, однокашников, всех, всех, всех и начинаете проводить встречи. Нет, ребят, я таким не буду и вообще как бы мы в любом случае быстрее отойдем от этого метода, чем к нему вернемся, да. То есть потому что а, сейчас 21 веке мы можем вообще своих родных не затрагивать, потому что я солидарен. Я недавно смотрел. Видео с Алексом Яновским, может, я не знаю, 70% по крайней мере, многие его знают, по крайней мере, именно слуху, это долларовый миллионер. Он больше по развитию личности, по линейному бизнесу и многому-многому другому. Он также не против сетевого маркетинга, но он его не развивал ни разу и объяснил очень интересную точку зрения. И смотря на свой прошлый опыт, а он уже вполне... Прилично, это уже скоро 5 лет, как я в сетевом бизнесе, и прошло различные компании, и со списком знакомых работал, он мне очень сильно помогал, блин, было очень много всего интересного, конечно, и многие меня ненавидели, много отходил от меня, ну, это определенный отсев, надо от токсичного окружения избавляться, и это определенный вот фильтр, да, то есть, который показывает, настоящие ли с вами друзья. Но сетевой маркетинг же также предполагает 91-х годов, что нужны и родственников, и родителей, и всех звать в этот бизнес. И вот Алексей Синовский сказал такое мнение, с которым я солидарен, что бизнес и семья, они никаким образом не должны быть связаны, ну в том случае, если вы не бизнес-партнеры, ну то есть в том смысле, вот если вы сетевой бизнес строите муж и жена, да, то есть а, бизнес на то и бизнес для того, чтобы продавать кому-то вещи, да, то есть и получать на это прибыль, ну, в большинстве случаев, потому что любой бизнес построен на товарооборотах и на продажах. А семья должна получать по максимуму те блага, которые вы получаете из бизнеса бесплатно, да, то есть вы должны прийти, например, к родственникам и, ну, вот, если брать... Ну, все компании ну, вот, Включая наше сообщество Ири У нас живая вода, мертвая вода Мы ставим установки для очистки воды для, активи... для активации воды У нас вегетарианские колбасы Блюда, живая еда э, Чистая, да, без ГМО э, И мы в первую очередь Должны бесплатно предоставить своим родным ну, Например, своей маме, папе Бабушке, дедушке Попробовать давать им, не продавать, а отдавать э, И любой бизнес связан связано то ли с бадами, то ли с косметикой. То есть вот одаривайте своих родственников, потому что э, ну, не нужно включать этот бизнес по итогу. Потому что э, рано или поздно произойдет какой-то разлад. Э, да и дело должно оставаться делом, а семья должна быть оставаться семьей. То есть э, не нужно взаимосвязывать эти вещи. И приглашать в бизнес не стоит. Вот это мое мнение. Если вы со мной согласны, супер. Ставим лайк, делитесь этим видео и э, пойдем дальше. И э, список знакомых крайне необходим для того, чтобы сделать например клиентскую базу. Да? то есть э, если вы понимаете, что какой-то продукт можно продать, подешевле сделать скидочку своим знакомым, не родственникам, родственникам бесплатно давайте. А соседям, друзьям, подругам, э, учителям, ну, мн многие, которые вашим, за вашу всю жизнь окружали вас, вы можете на них сделать очень хорошую клиентскую базу. А если брать любой продуктовый бизнес, да, то есть вы должны понимать, что 95% прибыли в сетевом маркетинге в продуктовой линейке вы зарабатываете именно с клиентов. Клиентов. Все остальное делают там лидеры, бизнес-лидеры и так далее. Ну, Строю структуру, опять же, клиентскую базу. И свой список знакомых нужно фильтровать очень сильно. В бизнес можно звать друзей, знакомых, родственников не зовите. Вы должны отфильтровать, вы должны понять и вы должны быть готовы, когда вы начали этот бизнес, что у вас будут у виска крутить, на вас будут тыкать пальцем, говорить, что вы ерундой занимаетесь. И это определенный катализатор, да? то есть это определенный отсев. Благодаря которому вы поймете, кто с вами, а кто не с вами. Кто был поистине с вашим другом, а кто был проходящим мимо вашей жизни для опыта какого-то. И не бойтесь кого-то потерять. Родственников не зовем, потому что родственники это ваше родное личное, и вы не должны их терять и отсеивать от вашей жизни. Вы можете поддерживать нейтралитет, да, то есть не ввязывать их в свой бизнес, а просто показывать на своем результате, показывать продукцию, дарить качеством. И возможно потом вам, вас они потом начнут поддерживать и поняв, что это классный продукт и классная возможность, возможно сами про эту инициативу с вами зарабатывать. Только так. Это мое личное мнение. Ну, я рекомендую с, э, своим ребятам так, так же, как и вам. Также, возможно, вы мои ребята. А, вот. И остается вот только тот круг людей, ваших знакомых, дальних знакомых. Вот, э, ваш список знакомых вы можете поделить на теплый, на горячих, на теплых и на холодных. Да? Горячие это те, с которыми вы часто общаетесь. Ваши лучшие подруги, ваши друзья, ваши компании. да? То есть это горячие, к которым вот вы позвонили, сказали, давай встретимся, попьем кофе, пообщаемся. Да, давай, давно не виделись, пообщаемся. Все, и там назначаете встречу. И можете тем скриптам, которым я обучаю свою команду, вот мастер продаж, рекрутинга, вовлечение, ценности, то есть применив эти пазлы и применив эту технику вам будет очень легко вовлекать человека в ваш бизнес ваш продукт и 8 из 10 людей к вам будут приходить ваш бизнес это очень просто а, теплое это Возможно ваши знакомые, возможно ваши одноклассники давние, с которыми вы вот общались, вы долго в тесной связи были вместе, но у вас не было каких-то очень теплых отношений. Ну вот, одноклассники, однокурсники, да, то есть колледж, университет, коллеги по работе и так далее. Да, это такие теплые, потому что они более-менее к вам имеют доверие, но не располагают еще дружескими такими отношениями. Их тоже как бы используйте. Холодные, это, знаете, соседи, э, друг друзей, рекомендации, да, то есть вы не забывайте для того, чтобы сделать э, бесконечный поток клиентов, используйте на каждой встрече, вот еще приведу пример, очень интересно. А, ну, потом, это уже следующее видео, в следующем видео вы поймете, как работать со списком знакомых, да, то есть, и... Э, как работать и там телефонные переговоры и так далее skype переговоры но сейчас самое главное вот как методика до да, поиска людей возьмите составьте этот список из горячих теплых холодных да то есть вот холодно это друзья друзей возможно которых, которых вы знаете но нет у вас номеров телефона да то есть но ну, вы понимаете что рано или поздно вы можете состыковаться и найти эти телефоны, возможно учителя там наставники преподаватели, воспитатели, там, друзья, родители детей в садике либо в школе, то есть, но ну, как бы вы понимаете, вы должны понимать вот эту тепловую тепловое ограничение. Также вот в следующем видео мы поговорим, как вы сможете сделать просто в оффлайне в офлайне неограниченный список знакомых, да, то есть для того, чтобы он у вас никогда не заканчивался. И благодаря этому вы даже можете преуспеть, не применяя там, тот же бизнес в интернете. Ну это так я сказал, но применив эти знания, действительно очень сильный поток клиентов получите, партнеров, это просто бомба. А, вот. Так, холодные контакты. Конечно, не без этого. Тем более я приготовил в моей маркетинговой системе, в вашей маркетинговой системе, очень отличные дизайнерские визитки и листовки, в котором вы получите доступ, выполнив определенные условия. И, конечно, там, если вы примете условия вступить в бизнес-группу, где у вас будет жесткая подотчетность, и преуспеть он просто будет нереально. Вы за 2-3 за за месяца выйдете на 2-4 тысячи долларов в месяц. Это очень вкусно. А, так вот, холодные контакты. Немножко отойду. Не забывайте после каждой встречи с вашими клиентами, например, с потенциальными партнерами, со списком знакомых, брать e-mail, почту, да, почтовый адрес. Для чего? В нашей системе мы тоже подготовили определенные письма, благодаря которым вы придете после встречи. И ему потом на почту... Вышлите письмо, определенное письмо, зажигающее ссылкой на ваш одностраничный сайт. И человек сразу же попадает на ваш лендинг, и система уже его дожимает. Если он каким-то либо образом не согласился, либо ну, не услышал вас на встрече, система сделает свое. И таким образом мы с 50% офлайн переходим на 50 онлайн и вот получается такой вот круговорот бесконечности почему визитки тоже нужно будет подготовить но ну, они уже подготовлены макет вам остается только будет их распечатать на каждой визитке будет индивидуальный штрих-код просканировав который вот вы человеку даете визитку и на мобильном телефоне просканировав он попадает на ваш одностраничный сайт. Опять же, закончив разговор, вы даете визитку, классно оформленную, там тоже в нескольких вариантах. Человек придет домой и ради любопытства просканирует и попадает на ваш лендинг и в итоге в систему. Супер, супер. А дальше подготовлены листовки, флаера, очень классные листовки, где включена бонусная программа, ну вот в системе есть бонусная программа, где каждый может выиграть, вплоть до часов, до планшета и прям до поездки в Турцию и вы э, можете либо просто раздавать человеку, да, и в, на этой листовке тоже будут ваши контактные данные и штрих-код с одностраничным вашим сайтом, вашим, заточенным под вас. И человек просканирует и тоже попадает внутрь системы, где мы обучением, э, email-маркетингом, постоянным сопровождением на вебинары и письма обучающие человек дожимается, человек приходит в систему и начинает работать и зарабатывать вместе с вами. Конечно, супер работает соцопрос. Вы можете подготовить на какую-нибудь актуальную тему соцопрос. Если у нас сейчас в стране кризис, вы можете подготовить о кризисе, о финансах, о доходах, о заработках, о работе, о мотивации, о бизнесе и много многом другом. И пообщавшись с человеком, вы наводите мосты, аэропорт да, в НЛП, в техниках определенных вы выстраиваете определенные взаимоотношения. И после того, как вы закончили, вы берете его контактные данные этого человека, чтобы пополнить свой список знакомых и по итогам возможно со временем с ним познакомиться поближе, встретиться в кафе, если он адекватный. И под конец, к завершению вашего соцопроса, вы даете эту же листовку, либо флайер. Это работает намного круче, если так просто раздавать, либо в почтовые ящики кидать, потому что Человек уже более ценно будет к нему относиться, к красивому оформлению листовки. Он посмотрит уже, прочитает все полностью после того, как вы с ним пообщаетесь. И там тоже просканирует ваш штрих-код и попадет вам на лендинг. В итоге получается бесконечность. Я максимально старался над упрощением и максимально старался для того, чтобы вы работали комфортно и имели возможность прогресса, как никто э, не имеет, да, то есть я сделал эту систему очень уникальной, и у вас все абсолютно есть инструменты для достижения вашего успеха. Все, с вами был Виктор Бандалет, пока-пока, и до встречи в следующих видео.